Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля по Поволжского федерального округа по версии «Марс». Конкурс проходил в один этап. Результаты были озвучены, исходя из просмотра статистических данных гинекологического отделения, а после начисления 39 баллов из 40 представленных. Диплом вручили в рамках работы 8 общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». Этот конкурс впервые я услышала и впервые его реализовала. Вот исходя как раз из этих результатов. Но там стандартные были наши результаты, то есть те, которые мы представляем в статистических отчетах. Это количество ляпароскопических операций. Не секрет, что сейчас малоинвазивным методикам уделяется большое внимание. То есть это сокращает средний койкодень, это лучше реабилитация пациенток после ляпароскопической операции. Преимущество отдается сейчас им. И у нас их достаточно большой процент. Гинекологическое отделение униклиники КФУ неспроста признано лучшим. Оно развернуто на 60 коек, оказывает все виды услуг женщин с гинекологическими заболеваниями. Университетская клиника работает в системе госгарантии. Согласно программе ОМС, все оперативные вмешательства проводятся на бесплатной основе. Врачи гинекологического отделения разрабатывают индивидуальные программы лечения, обеспечивая преемственность на всех этапах. Однажды, посетив женскую консультацию и получив лечение в гинекологических отделениях, пациентка впоследствии может стать мамой в родильном доме клиники, а затем и пройти послеродовую реабилитацию, прорабатывать со специалистом вопросы контрацепции и планирования родов. По поводу миомы матки у нас самые хорошие предложения и результаты. Мы занимаемся миомой матки, ну, как все акушеры гинекологи, на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Но особенностью нашего отделения является то, что мы в течение длительного времени больше всех в Республике Татарстан занимаемся имнабилизацией маточной артерии, то есть это орган сохраняющий методика, которая позволяет малоинвазивным доступам применяя высокотехнологичные методики справиться с этим заболеванием. Стоит отметить, что в клинике Казанского федерального университета комплексно решаются проблемы женского здоровья. В состав центра акушерства и гинекологии входят женская консультация, гинекологическое отделение и даже родильный дом.